Я бы хотел поиграть в бадминтон или сходить в кигирбан Но не могу, мне мешается он, приклеенный к жопе диван Нет, это я не овощи, не идиот, небо, я, ну, не баян, не срано не поган Но полноценно мне жить и не дает, приклеенный к жопе диван